Всем привет дорогие друзья, ну что же, я сегодня вам хочу похвастаться своим бардаком <свят> Вот такой бардак Это не бардак, это бардачище прям натуральное До чего я докатился, друзья, до чего я докатился Натуральное бардачище Вот, так что сегодня этот бардак будем... Убирать Убирать и очень и очень быстро Эх Друзья, друзья Насколько у меня вот этого бардака много В общем-то э -э, Тырсу я собираю в мешки Потом я зимой топлю Я ее полностью Утилизирую Ну а все остальное нужно Обобрать Даже вот посмотрите Пауки завелись. Вот это я дожился. Вот это я дожился. И что характерно, это всего лишь неделю не убирал. Только одну целую неделю. Да, друзья, вот так это получается. В общем-то, целая неделя у меня пролетела. Я не знал то это, то то. И, в общем-то, я за уборку вообще ничего нельзя. Прибег, прибег, тут настругал немножко, заклеил, побежал. То настругал, то напилил, то на... нашлифовал и убежал, в общем-то А убирать теперь придется в конце недели Вот такая ситуация Так что увидите, какие сейчас трудовые будни И не надо рассказывать, что сделай себе вытяжку Друзья, я делаю вытяжку по одной простой причине Потому что здесь по секрету вам скажу Мастерской не будет. Вот так. Даст Бог, все будет впереди. Что хочу сказать, что нужно убираться. Так что вперед. пока пыль осядется вот смотрите 13 мешков но еще это не конец просто здесь будет пыли но я ее не собираю на топку я просто ее вывожу на огород это сейчас завяжем и на чердак вот но это не все это там сложено еще есть. Ну что, забиваю чердак, ну уголок чердака. А зимой потом по мешечку одному снимаю и в доме потихоньку то дрова растопить, то да и так бывает совком подкинуть. И все это тоже зарабатывает, как говорится. В доме тепло и мусора меньше. Так, друзья, убрался, наконец-то, целый час я воевал, вот обрезки перебрал, некоторые дровишки выбросил, некоторые я еще оставил, буду перебирать. Выносить никуда не собираюсь, так они у меня здесь и стоят, я потом это все перебираю и использую туда, куда подходят эти обрезки. Вот, филеночки положил. Филеночки на выстойке. Люблю, чтобы они еще полежали там после склейки с недельку какую-то. Может где-то треснет. Знаете, вот так, перестраховка такая. Вот, бывает такое, что может треснуть. Но пока месь не трескается. Древесина отличная. Покупаю уже в проверенных ребят у себя здесь в регионе. Вот, так что... Влажность у них всегда хорошая, вот так что претензий никаких нет. Вот Кепочка Витюшина висит, да там спрашивали когда я Витюшишу уже буду снимать, ну друзья с Витюшей конечно сейчас туговато. Вот, некогда. Сейчас лето, и огороды, и работы много. Вот зима придет, вот там и беса какого-то. Вот. Ну, так меня прошел, как говорится, сегодняшний после обедний день. Немножко. Все это привел в порядок, теперь уже легче и дышать будет, и работать лучше. Бывает у меня такое раз на два месяца где-то, раз на три месяца, что вот так по самое не хочу мусора заведется у меня... Потому что бывает так. Все позвонили, сел в машину, поехал, замерил, завдаток взял, да, там на следующий день при, поехал там, э, купил доску, там купил лак, там что-то еще, какие-то принадлежности. А между промежутками этими забегаешь, на мусоре здесь и убежишь. Вот что-то сделал и все. Ну вот, теперь, благое дело, как бы все скупился, все сложил. Вот нормально. И уже можно, как говорится. Приступать постоянно к интенсивной работе. Ну, бывает, друзья, у меня не только за неделю, а и за один день столько стружки. Даже и больше бывает. Так бывает на струже, что приходится потом <с acquittal -dia> полдня убираться. Хорошенько. Так что пишите, друзья, как у вас бывает с такой стружкой, <смех> вот в комментариях. Ну а по поводу распирации я уже говорю, что все-таки у меня на это здание другие планы. Вот может быть у меня все получится, а потом я все вам расскажу. А сейчас это так тонкий намек, что, возможно, будет скоро другое здание. Не скоро, конечно, но это в над этим я работаю. Вот. Так что, друзья, пишите в комментариях, как у вас с мусором, куда вы его деваете, что вы там с ним придумаете. Может, есть полезная такая информация для утилизации стружки? Есть у меня было, мы слишком купить пресс для беркетов, чтобы можно было прессовать для топки. Вот. Ну, пока мне тоже это нужно финансовые средства. Вот. Но, но, но, это, конечно, идея неплохая. А вручную делать их некогда. Прессовать ручным прессом. Вот так, друзья. Ну что же, всем пока. До новых встреч. И вот такая у меня чистота.